Сегодня мы с тобой поговорим о грядущем глобальном обновлении на барвихе рп а точнее обсудим новые работы которые нас ожидают уже скорее всего в ближайшем будущем ну а также обсудим еще несколько приятных моментов которые нас сегодня ожидают на проекте ну и перед началом этого видеоролика по традиции я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере барвихе рп чтобы принять участие тебе достаточно быть подписанным на мой канал врубить колокольчик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 тысяч рублей на третьем и шестом уровне что даст тебе отличный бонус к развитию твоего персонажа желаю удачи буквально на днях разработчики поделились вот таким вот скриншотом в котором появилась информация что уже в будущем обновлении нас с тобой будут ожидать новые работы в самом низу последняя работа к сожалению скрыта вот таким вот лайком я знаю что hardkex уже проводил целый дедукционный метод проводил некое расследование по разбору данной работы я этим заниматься честно говоря, не хочу, как по мне лучше подождать немного времени и разработчики раскроют все карты. Меня больше всего интересует вот эта вот работа под названием «Грабитель банка», а точнее как она все же будет реализована на Барвихе. Что-то мне подсказывает, что данная работенка будет явно не для одного человека, ведь по логике вещей как можно ограбить банк в одиночку. Скорее всего, данная работа будет реализована как и работа инкассаторов для двоих, а возможно, даже и для более количества людей. Грабить мы, скорее всего, будем один из существующих уже на сегодняшний день банков на Барвихе. У нас есть один альфа-банк в городе Мурино и есть Сбербанк непосредственно в самой Барвихе, скорее всего один из этих банков и будет доступен для ограбления. Честно говоря, не знаю, как разработчики планируют реализовать данную систему, но я хотел бы видеть все это дело примерно так. Как минимум, я думаю, нам необходим был бы для данного ограбления хотя бы один напарник. Также нам понадобился бы какой-нибудь фургон, для этого дела бы абсолютно неплохо подошел бы Mercedes Вита. После чего мы с напарником, переодевшись в какую-нибудь спецодежду, отправлялись бы в вооруженный магазин и закупали бы непосредственно стволы для данного ограбления. Также я думаю нам бы понадобились какие-нибудь инструменты для взлома банкоматов или хранилища, если его добавят конечно же в эти банки, чтобы все это дело смотрелось максимально реалистично и интересно. И собрав все необходимое для данного ограбления, мы бы уже бы, собственно говоря, и отправлялись бы на дело. Залетев непосредственно в сам банк с оружием, в спецодежде и масках, всем присутствующим в этом банке мы бы сразу с тобой дали понять, что это ограбление. Было бы неплохо реализовать систему охраны данного банка и, конечно же, заложников. Ну и пока, к примеру, ты сам бы следил за охраной и заложниками, твой напарник бы занимался взломом банкоматов или какого-нибудь хранилища. После чего, взломав все банкоматы, мы бы с тобой загрузили весь кэш в наш фургон и давали бы дёру. Естественно, за это дело мы получали бы с тобой, к примеру, сразу 6 звезд розыска. Вследствие чего, полиция Барвихи могла бы просто-напросто объявить на нас охоту. Ну и в конечном итоге, после успешного ухода от погони, нам бы с напарниками пришлось бы избавиться от улик, убить всех взятых с собой заложников и скинуть свой автомобиль в реку, а возможно просто-напросто сжечь его. Ну а уже после чего поделить между собой награбленное. Как по мне это наверное одна из лучших реализаций данного ограбления, данной работы. Но, ну, а возможно все будет гораздо проще и это дело мы будем проводить в одиночку. Как ты уже успел заметить, я залетел на тестовый сервер и к сожалению даже в gps нету там пока что данных работ. Никакой пока информации не делятся с нами разработчики кроме вот этого последнего скриншота. Пока что нам, как и всегда, остается только догадываться и надеяться на лучшее. Но я, как и всегда, буду держать тебя в курсе всех последних событий. Сейчас могу сказать лишь одно, что данная работа явно будет доступна далеко не с низкого уровня. Скорее всего, данная работа будет для 15-20-25, а то возможно и большего уровня на Барвихе. Ведь ограбление банка дело довольно тонкое и интересное, и ради такого дела придется неплохо так попотеть и прокачать своего персонажа тем более что последнее время мы довольно часто у разработчиков просили добавить работы именно на какие-нибудь высокие уровни для того чтобы у нас был стимул в прокачке ну и кстати как приятный бонус у меня для тебя такая новость если ты еще не в курсе сегодня в 16.00 по мск абсолютно на всех серверах барвих рп пройдут массовые скидки скидки будут как и всегда во всех автосалонах в магазинах одежды и естественно в магазинах аксессуаров, скорее всего, соответственно пополнят магазин аксессуаров новыми аксами. Так что, если ты не успел прикупить себе какую-нибудь топовую масочку сегодня, скорее всего, у тебя появится такая возможность. Ну а в 17:00 ПМСК в дискорд-канале рп планируется пресс-конференция с разработчиками проекта, на которую я, скорее всего, тоже залечу, где мы и посмотрим, обсудим все вообще будущее, что связано с проектом, планы разработов глобальное обновление и так далее, и так далее. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо тебе, что ты заглянул. Спасибо тебе за просмотр, за твой лайк. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока! Stop it. No, I ain't stopping. Home me regardless. Uh-huh. And I ain't stopping. No, I ain't stopping. I'm just getting started. Let's up, my skin is.